часто в роликах упоминаю что у меня на участке нету газа многие задают вопрос какими конвекторами я обогреваю дом недавно приобрел себе качественные турецкие конвекторы и Виго. заметьте не китайские если говорить о бренде и почему именно EVIGO, это климатическая компания, осуществляющая поставки в 30 стран по всему миру, а производство идет аж с 1976 года. Также абсолютная гарантия 3 года производства и сборка в Турции. У меня есть две модели EPKP и EPKE. Корпус данных конвекторов выполнен из стального листа толщиной 0,8 мм и усилен рамой толщиной 1 мм. Ножки и настенные крепления идут в комплекте. А также имеется удобная ручка для переноса. Хотелось бы отметить, как качественно окрашены данные конвекторы. Ну и большой плюс, я считаю, что есть информативный дисплей. Давайте более детально рассмотрим на примере конвектора EPK PRO с электронным термостатом. На данном дисплее отображается температура внутри помещения. Кстати, ее можно регулировать. От 6 режим антизамерзания до 30 градусов. Также есть суточное программирование по часам и недельное программирование по дням недели. Есть датчик опрокидывания. Я установил на ножке конвекторы и Если нечаянно кто-то опрокинет конвектор, он отключится. Также большой плюс. То, что здесь есть режим блокировки управления. У других не встречается. Дети любознательные, могут сбить настройки, заморозить дом или перегреть помещение. Также есть датчик открытого окна, датчик движения. Нагреваются данные конвектора быстро и бесшумно. При этом происходит естественная конвекция воздуха и обогрев помещения. Не сжигается пыль и кислород и отсутствует запах. Серия EPK PRO предоставляет максимальные возможности, но если вы хотите сэкономить, можете взять серию EPK или очень доступные серии с механическим термостатом EPK M. Все можно посмотреть на сайте компании, подобрать для себя различные варианты конвекторов. На мой взгляд, это лучшее предложение на рынке по цене и качеству, особенно это касается абсолютной гарантии и занычной ситуации в стране. Логистические сбои, задержки поставок, из чего следует нехватка запчастей. В сервисах и длительного ожидания ремонта. Можно ждать 2-3 недели, а зимой сидеть в холод не хочется. А тут сразу меняет прибор на прибор. Такого не встречал. Если перейти на официальный сайт, то здесь все официально. Удобство навигации и заказа. Выбираем товар, помещаем его в корзину. Затем переходим к оформлению. Кстати, по промокоду ИВИГОУМЕЛЕЦ вы получите 15% скидку. Так что переходим, выбираем и приобретаем.